Очень часто, когда я разговариваю с пациентами, особенно которые приезжают из Европы, Латинской Америки и так далее, сюда к нам народы на операции, очень важный вопрос, они уделяют выбору госпиталя. Хотя, на мой взгляд, гораздо важнее выбор врача. Госпиталя отличаются уровнем ICU, NICU, NICU бывает трех уровней в зависимости от их квалификации и возможности оказывать помощь, помощь новорожденному. Но самая интересная вещь, что 90%, 90 пациентов вообще не нужен никакой NICU. То есть большинство женщин, которые рожают в срок или даже до двух-трех недель до срока, какой бы ни был... NICU, какой бы ни был уровень, он, он практически не имеет никакого отношения к ним. Для каких пациентов это важно? Это важно для женщин, которые рожают преждевременно, скажем, в основном от 28 до 32 недель. Первое. Второе. Женщины, которые рожают детей двойни, тройни, с резким различием веса, и третья группа, это когда имеются какие-то аномалии плода или какие-то заболевания плода, которые требуют немедленного к себе внимания. Ну, наиболее ярким примером является какая-то врожденная патология сердца плода. И здесь я вам скажу интересную вещь, что, может быть, не столько в Майами, сколько в Нью-Йорке, Большинство старых госпиталей, такие как Колумбийский университет, Корнельский университет, не выглядят гламурно, поскольку это старые медицинские учреждения. Но если пациенту нужна определенный уровень, определенный уровень медицинской помощи, особенно плоду, резко недоношенному, с какой-то патологией развития и так далее, то это как бы самое лучшее место быть. И поэтому я, как правило, провожу роды именно в этих учреждениях. Но подавляющему большинству пациентов уровень ICU, честно говоря, не имеет абсолютно никакого значения. Почему? Потому что большинство, практически все госпиталя, даже те, которые не имеют то, что называется, третьего уровня ICU, могут оказывать... Совершенную медицинскую помощь девяносто девяти и девяти процентов новорожденных.